привет всем друзья вы на канале фартовый коллекционер и сегодня понедельник а вчера у нас состоялась встреча коллекционеров в харькове я в этом выпуске покажусь вам какие я сделал приобретения, что приобрел на этой встрече и потом я заехал в лавку удовольствия к Александру и встретился там с блогерами, нумизматическими блогерами. Как прошла эта встреча и как прошел слет коллекционеров, встреча коллекционеров в Харькове, смотрите в этом выпуске. Это Замич? обычная монета, ну казалось бы, mm -hmm. самая распространенная, у нее там тираж 100 миллионов. Mm -hmm. Ну, состояние да. Ну, в таком состоянии, как бы, она редкая. <сосы> да. Небольшие, конечно, потертости, но в целом монетка в очень хорошее состояние. <сосы> Во, ты видишь, ребята, ссылка в описании. Набор можно собрать за такие копейки, попробуй. еще в этом выпуске я хотел вам порекомендовать Дмитрия и его канал обзор монет. Он снимает видео с обзорами редких монет СССР, так и Украины. Я оставлю ссылочку на его канал в описании. А среди тех, кто подпишется на его канал и напишет здесь комментарий, я разыграю 50 гривен на любую вашу карточку. Как только его канал наберет 250 подписчиков, это совсем мало. Я разыграю эти деньги. Давайте поддерживать молодые нумизматические каналы. Ссылочка на канал будет в описании. Обязательно перейдите, подпишитесь и оставьте комментарий, что вы подписались. Я разыграю эти деньги. Давайте поддерживать нумизматику вместе. Итак, ребята, вот такие тут можно посмотреть монетки Украины по разновидностям. И гляньте, кого я встретил. Миша, с ТВ. Привет, ребят. Напишите в комментариях, кто подпишен, подписан на Мишин канал. Передайте привет, а то у него что-то давненько роликов не было. Может, вы смотивируете его. Да, Ты сейчас по Тебы мне советских монет да, пошел собирать? Да, нечастые пятачки. Вот 35-й год, вот 37-й. А вот, вот очень мне интересно, вот как формировались после тираж? То есть мы фактически не знаем, да, какой тираж а, советской такой монеты? Столько времени раз... прошло, времени и коллекционеры уже определили, что, что? вот это часто встречается, угу. это реже встречается. Во всяком случае это до 100 тысяч. Mm -hmm. Где-то 80, может 90, в зависимости от монеты. Но mm -hmm. все равно это очень маленький тираж для Советского Союза. Пруф и этот самый. Можно mm -hmm. под, под пруф, как слово Ага, like. да, да. Uh -huh. видишь, она, видишь, затянута. То есть они все. Как... А какие-то у тебя есть из этих? Да нет, у меня пруфы в принципе нет. Но вот, э вот это вот. Ух ты! Я, у меня такая есть монета. Знаешь, tsunami, постоянно делает постоянно делают кликбейты, что вот, этот рубль стоит очень много. Э -э -э -э. На самом деле он очень много стоит только в пруфе. А это вы собирали самое отдельно? Или это уже... You, собрали up. в такой... класс. Нет, ну они в среднем... Класс. Да, да, очень круто выглядит. Помимо... Не, там есть какие-то, которые стоят чуть дороже обычных. А есть, которые, ну, вот, как вот этот вот солдат, как Ленин, которые, ну, стоят в разы дороже. Uh -huh. То есть, казалось бы, в обычном состоянии они самые дешевые, а в пруфе они, как бы, самые дорогие, получаются. а uh -huh. вот что мне да. посоветуешь? Что ты это посоветуешь взять э, в таком состоянии? Или можно еще поискать, или вообще? А нет. что ты еще поищешь? что ну, тут мешковое состояние. Это хорошее, да, сохран? Да. Правда, Иск... она немного залапана, выбери другую, там шею. Это обычная монета, ну, казалось бы, самая распространенная, у нее там тираж 100 миллионов. Угу. Но состояние, да. Ну, в таком состоянии, как бы, она редкая. Потому что все они идут притертые. А -а -а. Но ну, если они притертые, они ничего не стоят. Принципе, Сколько там. такая стоит? А почему такая у вас? 80, вот. да. Вот у юбилейных монет. У каждой монеты есть определенный тираж. В литературе специальной там написано. И юбилейка вроде известна, тираж. Да. А как? В районе 5 миллионов, ну, в среднем. Есть меньше. Но шайбы там меньше миллиона, я не скажу. А шайбы, да. А какая стоимость вот такого набора, например? 800 гривен. Угу. Отдельно тоже можно купить там, такая у вас есть шайбы? Вот эти вот, или, Нет, вот или... Или... же набор. А, купил. с лучшим набором продавать. тут немножко скотками сейчас покажу вам монетку миша я уже взял себе можно я покажу сбоку я покажу вот твою да так. только не лапый, да, да хорошо вот штемпельный блеск 3 рубля три рубля вот еще 50 вот еще миша взял нумизматик ств небольшие конечно потертости но в целом монетка в очень хорошее состояние вот. как вам ребята а? интересная монета Так, ребята, продолжение видео. Вы видели, я сегодня купил монеты э, советов. Надо их куда-то упаковать, а где есть альбомы. Вот у нас в лавке! <свят> лавка удовольствия. Итак, Саш, нужен альбом под советскую юбилейку. Показывай. Запросто. Сейчас, эксперт Елена. Так выдайте, а. пожалуйста, отдельно, Алексею. А, а, отдельно отдельно человек. Ой, так он закончился. За в упаковке. Труфховская ага. чеканка. Вот штемпельный блеск, да, да, да, это специально. Андрюля, давай спокойно. Посмотри, не подожди, посмотри. О, ты видишь? Ребята, ссылка в описании. Леша, чего ты не У нас сегодня в лавке куча гостей, чего ты не показываешь? Кого показать вам? Всех. Так, итак, я хотел к этому подвести, но давай. Итак, у нас посмотрите это то что мечтал но единственное что почему оно с одной стороны только тут то нет капсулки сквозной но в целом выглядит довольно ярко ты сам печатал что, не не что я кстати не успел сейчас дырки ты любишь когда воздух дышит я могу тебе сделать под каждую... я просто говорю что Шар проблема этого альбома это что ты когда ну его сложно короче вставить и хер достанешь потом <с Patterns> well, у, у нас в лавке как бы нас очень легко потерять но очень трудно найти то же самое у нас 100%. На 100%. 100%. 100%. Не, не, не. с альбомами то есть очень тяжело вставить и потом но зато потом не вытащишь навсегда. но отлично все набор альбом беру Отлично, берем Прокуплено, куплено продано куплено продано с монетами есть такой же с монетами и сколько стоит с монетами Три с половиной На самом деле дороже И на сегодняшний день их просто нет монет Допустим, скориня Вот как Миша сегодня на рынке Вот эта вот Скорыня, она дешевая монета но она сорокет стоит. 40 гривен ей цена, но ее нет нигде. Вот я не знаю, как он чудом достал ее сегодня. Нет, да, того... я, короче, купил этого Ленина и Скорыню эту за сотку. Он говорит, ну считай, что это подарок, потому что сейчас Скорыня сотку стоит. Думаю, да, да. Сотку? на сегодняшний день, когда ко мне приходит человек, я ее продам за сотку. Но у меня ее нет. А сейчас приходишь в клуб, и люди уже говорят сотку. Поэтому на сегодняшний день поднялись на них цены. И сегодня, если я попытаюсь по одной монете себе собрать набор, то он выйдет не дешевле 4000 Вот это да, слушайте класс и полный набор у нас в лавке сегодня лёша монеты украины фартовый коллекционер миша да миша нумизматик ТВ. и не наоборот его надо было как боксера объявлять ну ладно и михаил Да! Вот так выглядит полный Собранный альбом, который я приобрел У Саши Лавки удовольствие Будем потихоньку заполнять И буду вам показывать Вообще не моя тема, но мне привлекло то, что можно бюджетно собрать полную коллекцию, относительно бюджетно, да, потому что если сравнить с монетами Украины, то а, однозначно это выгодное, выгодное вложение. Ну, еще я вот. тебя заразил немного, И, да, да, еще, на самом деле, вот у меня не так много каналов, но которые я смотрю. Да, Миша. Сегодня так рассказывал на клубе про монеты, я прям тоже захотел попробовать эту тему. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам вообще такие темы. В принципе, монеты недорогие, в целом коллекция недорогая, то есть в пределах там трех тысяч можно все это собрать. При том монеты как бы красивые, но я бы не сказал, что ничем то уступают там украинской белейки. Притом это как бы более такие уже возрастные монеты, больше лет. Какой металл? Как вообще не хранятся? Какие особенности именно этих монет? Ну это медно-никелевый сплав у всех монет, вот. Но принципе. тиражи там же просто космос. Просто... Это ну я не сказал бы сказал, нет, ну, космос это вот вот этих вот монет. То есть у этой вообще там 100 миллионов. А так, в принципе, вот эти все последующие монеты, ну там тиражи не такие большие. А где глянуть тиражи есть? Какой каталог посоветуешь вот по монетам да, СССР? Ну, это очень доступная информация. Есть... Ну, куда ты говоришь? Очень доступная, ребят. Очень секретная информация. Все Показывай. каталоги есть здесь, и мы можем с вами посмотреть. Ага, так. А ну. Открываем и смотрим, сколько стоит рубль с Лениным, пожалуйста. Сколько стоит юбилейный рубль? Но Победа. нас даже не интересует, сколько стоит. Нас интересует тираж, Конечно. а тут об этом не указано. А тираж тут не указано, нет? Есть степень редкости, может? Здесь есть... Э... Ну, зачем вы портите мне контент? Здесь есть вся информация. Мы можем посмотреть, какие есть разновидности. Здесь тоже есть договорные цены в обычном даже состоянии. Видите, три орбиты электронов. Какие у них есть разновидности. Кстати, хотите прикол? В этих монетах можно тоже э, есть такие нюансы, как у нас в украинской ходячке с ягодами. Uh -huh. В этих монетах есть такой прикол. Э, Кремль. Знаете это, нет, Илья? По стрелку. Часто да. Ну, а да. Приходит ко мне тип лапки. И говорит, а, а вы знаете, что... Да у тебя есть про это ролик, но вот теперь послушай меня. Приходит человек в лапку и говорит, вы знаете, что монета с Кремлем есть перепутка. Он показывает мне на... 4 часа? А, вернее, не так. Вместо цифры 4 mm -hmm. там стоит 6 римская. То есть не палочка и галочка. Mm -hmm. ну да, она он дал... сильно там дорогая, это А он говорит, это опаснословно и перепутанно. А я говорю, Нет, так слушай прикол. И он говорит, вот это редкая разновидность. Перепутанка <звук> не 4, а 6. Я беру свои э, монеты, и у меня из 20-20 все перепутанные. Представляете? Я говорю, купите. А я их продавал как обычная монета Так Класс. что вот ну, такая вот, ребята, случай Здесь можно все это разобрать Сколько стоит такой каталог? А, только если вы назовете Промокод Лавка удовольствий Можно 120 гривен 120 гривен стоит вот такая книженция Класс. Да. Все? Нет что? что у меня было сегодня из приобретения Вот такая вот банкнота очень интересная. Вообще, я считаю, что нужно коллекционировать больше именно реальные деньги, а не просто сувениры. Но здесь интересна сама тематика, тематика космоса. Поэтому я эту банкнотку приобрел. Покажу вам в одном из следующих видео. Приобрел вот такой вот альбом для монет. Вы видели, у Саши в лавке удовольствие я его приобрел. Будем потихоньку его заполнять, так как у меня есть ценные монеты СССР. И хочется, знаете что, хочется его заполнить и показать, как выглядит вот такой вот полностью заполненный альбом. Возможно, в будущем мы его или разыграем, или что-то с ним придумаем. Так что э, напишите в комментариях, как вы думаете, что стоит с ним сделать, с таким вот альбомчиком. Уже есть к нему две монетки, которые вы видели в выпуске. Вот они в отличнейшем состоянии. И дальше я обязательно начну заполнять и буду показывать и рассказывать вам более детально про эти монеты. Напоминаю, что в прошлом выпуске мы уже достигли нужного количества просмотров, а именно 2000. Значит, что мы разыграем Деньги на счет на аукционе Виолити, так что на этой неделе, ближе к среде, вы, видео уже выйдет. Так что успейте написать там комментарий для участия в этом конкурсе и подписаться на аккаунт Виолити. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Подписывайтесь на канал, участвуйте в конкурсах. До скорого видео. Всем пока, друзья.